Живет в стране одной веселый, добрый Тёма Он грузовик и путешествует везде, мир познавать он любит и дружить со всеми, и не откажет в беде. Привет, Тёма, наш добрый грузовик! Куда же ты так спешишь, Тёма? Ты уже решил, чем мы сегодня займемся. Ух ты! Что это за детали? Это детали паровоза. Соберем его вместе. Установим колечки на нашу платформу. Наши колечки зеленого цвета. А платформа желтая. Всего четыре колеса. Наши колеса на платформе. Тёма, а это что? Это кабина. Кабина синего цвета. Мы поставили ее на место. А это красная деталь. Она выглядит как труба. Да, теперь она на месте. Здорово. А это желтая деталь. Для чего же она нам? Сейчас мы соберем переднюю часть нашего паровоза. Внизу защитная решетка. Поставим ее на место. Ура, готово. Теперь установим белое колечко. Здорово! Теперь зеленое колечко, как трава, оно сразу за трубой. Вот так. А это фиолетовое колечко. Теперь установим на место синее колечко. Здорово! И последнее желтое колечко, как солнышко. Установим желтую деталь в центр нашего паровоза. Отлично! Теперь все держится крепко. А это крыша! Здорово! Получился яркий, красивый паровоз. Куда же ты поехал, паровозик? Тебе нужно отправляться на железную дорогу. Тёма, пойдем посмотрим, как ездят паровозы, ты слышишь? Как здорово гудит наш паровоз! Он отправляется в путь. Посмотри, как он едет. Пока, паровозик!